Сейчас срочная информация. Народная артистка РФ Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов. Поясняется, что звезда скончалась после продолжительной болезни.